Здравствуйте, уважаемые владельцы животных Здравствуйте, мои хорошие С вами я, Меркула Федор Николаевич, ветеринарный врач Поговорим мы сегодня о грыжах Задают вопросы, спрашивают, интересуются Да и довольно распространенное, скажем так, заболевание Грыжи Приходит в клинику с собачкой, с кошечкой Ой, Федор Николаевич, вот какая-то шишечка Вот что-то шишечка, вот я нашла шишечку и все Слава Богу, хоть грыжи не научились лечить сами. Вот это хорошо. Идут к врачу. Ну, это прям нам отрада. Вот. Начнешь обследовать, смотришь. А, да какая-то пупочная грыжа. Они подразделяются. Мы сейчас об этом будем говорить. Вправимая. Пупочная, вправимая грыжа. Посмотришь, обследуешь. Поставишь диагноз. И уже потом назначаешь лечение. Грыжи бывают разного происхождения. Разные. Паховые грыжи и вентральные грыжи. Вентральные грыжи на брюшной стерке. Вот эти пупочные, сбоку где-то что-то. Бывают врожденные, бывают приобретенные. То есть, если произошел разрыв боковой стерки, брюшной полости, и кожа целая, а в этот разрыв может выходить либо часть кишечника, петли кишечника, либо может выходить сальник. Но ну, это уже в зависимости от того, в каком месте этот разрыв. Пупочная грыжа, то, о чем я говорил выше, значит, то же самое выходит либо сальник, либо кишечник. Бывают вправимые, бывают невправимые, вправимые, ущемленные. То есть, если содержимое брюшной стенки выходит в этот грыжевой мешок, грыжевой, грыжевое кольцо, и можно его вправить, вправимое. А бывает такое, что петли кишечника или сальник, Вышел, какое-то время живет животное, все, вы, вы не обращаете, допустим, внимания на это, ну, оно ест, пьет все, и через некоторое время, какое-то время сальничек вышел, а грыжа начинает зарастать, сужаться, грыжевое кольцо начинает, и происходит ущемление, и уже и не вправить. Вот. И так бывает. А паховые грыжи, это через паховые кольца тоже происходит выпадение кишечника вот таким образом ну, лечение грыж консервативно здесь не, не сказать, чтобы там какое-то недолжное действие оказывает, если она небольшенькая грыжка небольшое большое кольцо, можно поприщипывать, поприщипывать, так это терапевтически, скажем, на кожу вокруг посильнее, как бы спровоцировать не то, что воспалительный процесс, а болевой процесс воспалительный. Приток крови будет и где-то может быть есть возможность, что грыжевое кольцо начнет уменьшаться. Если она молюсикой совсем, поприщипывать. Ну, а в основном, в основном, оперативным путем. Грыжи лечатся оперативным путем. То есть, Операция. операция несложная, не надо ее бояться вот. профилактика, если сказать о профилактике но это врожденное все за время работы врачом более 40 лет работая когда в колхозе на поросятах, там наверное каждый пятый поросерок был с грыжей вот у поросят это чаще всего чаще всего, встречал утилят, оперировал утилят и у собак бывает у собак, у кошек бывает, бывает. вот, не скажу что часто, но Бывает. Чаще всего это бывает у поросят Особенно инбридинг, э, особенно родственное спаривание, э, значит, вот как бы предрасположение к этим вот э, появлению грыж э, у поросят. Вот такой вот вам мой сказ. Все, до свидания, всего вам хорошего, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, спрашивайте, что у вас Интересует вы этими вопросами, помогаете нам освещать следующие темы, интересующие вас. Всего, вам, до свидания.